Алло, алло, алло, нормально. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Как меня видно? Так, не слышно, да? Ау. Мне перезайти или как? А, все, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, все замечательно. Ага, отлично. Ну что ж, <coughs> добрый день, уважаемые коллеги. С вами на связи Лотникова Лля. И сегодня мы с вами продолжим такую тему, как возражения. На первом этапе знакомство с возражениями и как бы обучение работы с ними мы с вами разобрались, что в нашей жизни мы всегда возражаем всегда возражаем и э, работа с возражением это не является что-то новое это обычная наша жизнь и сегодня мы разберем с вами примеры э, э, ответов на возражения и самое главное сегодня будем с вами проводить практику то бишь вы заготовьте свои, которые вы встречаете, возражения при работе, когда вы работаете с моими очками, когда, когда вы работаете. И как бы вы хотели, хотели бы вы на них услышать ответ. А мы дружно будем на них, на них отвечать. Все вместе, все присутствующие будем на них отвечать. Договорились? Вот сегодня у нас вот такой будет мастер-класс. Мы будем помогать друг другу разобраться в возражениях. Пока вы мне пишите в чате, мы с вами продолжим. Итак, возражение – это временное как бы несогласие. И для того, чтобы понять, что такое возражение, как с ними работать, конечно, нужно самому разобраться в собственных возражениях и понять, что вообще зачем мы сюда пришли. Зачем мы сюда пришли? Мы пришли, чтобы донести информацию людям, о нашей бизнес-системе. Люди приходят к нам, присоединяются, увеличивается товарооборот, и мы получаем огромные дивиденды то бишь огромные доходы. Значит, смотрите: то, что мы не имели никогда с вами, да, никогда человек не имел ранее, при этой системе работы с возражениями в нашей системе бизнес-системы, которую мы создали с Екатериной Лотниковой, с моей дочерью. Как только вы отработаете возражения, это те действия, которые вы всегда делали, но вам за это никто не платил. Вы будете иметь то, что, может быть, в жизни вы никогда бы не имели. Это высокие доходы, признание и все остальное, что дает нам компания-партнер. Поэтому мы сейчас поэтапно снова будем с вами говорить о возражениях. Говорить о них нужно как бы так, с умом, ну, вернее, подойти не то, что с умом, а подойти к этому очень серьезно. Должен быть какой-то порядок... Человек увидел... Ваше предложение. Возможно, вы заинтересовало, но у нее есть какие-то вопросы. И он начинает возражать. Мы внимательно обязательно слушаем. Очень внимательно слушаем. Не перебиваем, Но уточняем. Что он все-таки его останавливает. Что он, ну как бы, какие, какое у него точное возражение. Ну вот, допустим. Он вам говорит о том, что, значит, о бизнесе, там вроде все хорошо, но, допустим, ему, он говорит, что это некачественная продукция. Вот, допустим, к примеру, да, что это некачественная вопрос, продукция. Мы сразу же ему задаем вопрос для уточнения, то есть делаем уточнение. А что конкретно вы покупали? И что оказалось некачественным? Вы же все не смогли пить, допустим, там, 1500 наименований? Конкретно выясняем факты, да? Делаем только факты. Ну, тут он вам может объяснить. То ли он купил зубную пасту и не понял у кого, Варифлейм или Вейвен, то ли он это где-то слышал, но мы же точно знаем, что наша продукция, она высочайшего качества. Но, естественно, как и во всем мире, как всегда кому-то бывает что-то подходит, что-то не подходит, к этому нужно отнестись серьезно. И такой вопрос, допустим, я не знаю людей, которые зарабатывают в интернете, и поэтому как бы мне не нравится, вернее, я не доверяю интернету, я не доверяю этим заработкам. Здесь, конечно, по себе, чтобы человеку уточнить, нужно показать, какие существуют доходы. Кто, если вы еще не зарабатываете, да, мне чуть-чуть попроще, допустим, я могу показать личные доходы, вы можете показать мои доходы, вы можете показать свои доходы, потому что вы только начинаете, и реально у вас есть доходы, даже э, начиная уже со 150 бонус баллов. Даже со 100 бонус баллов у вас уже начинаются мелкие, но не есть доходы. Конкретно, открыто мы и говорим. И, естественно, если его заинтересует маркетинг-план, мы должны ему рассказать о маркетинг-плане. Но чтобы делать вот эти уточнения, которые мы э, с ним беседуем, с человеком, скажите, пожалуйста, напишите мне вопрос, ответ на мой вопрос. Скажите, что мы должны с вами сделать, чтобы точно, конкретно, корректно и правильно ответить человеку. Вот, чисто по продукции и по бизнесу. Чисто по продукции и по бизнесу. Как вы думаете, что мы должны сделать, знать или вообще, что мы должны делать? Естественно. Мы с вами, если вопрос идет по продукции, мы с вами должны обязательно, обязательно для правильного, комфортного, такого коллегиального ответа, да, ну, как коллега, вы все знаете, вы должны изучить руководство, прочитать его. Вдоль и поперек. И одно, и другое. Скажите, пожалуйста, кто прочитал и изучил руководство по ВЛНС и руководство по применению продукции? Кто это изучил? От корочки до корочки. И у нас ведь оно периодически обновляется. Вот напишите мне в чате, кто это изучил? Вот мы с вами работаем с возражениями. Нам задают тот или иной вопрос. У нас панически возникает такая вот паника, ай-яй-яй, как ему ответить? Ведь для того, чтобы ответить правильно, нужно знать, что говорить, как минимум. Правильно, Юля, надо изучать, изучать вот эти книги. Далее, еще такой вопрос, как план маркетинг по МЛМ, работа МЛМ. Если вы, не изучив э, план успеха компании «Арифлейм», будете общаться с людьми, вы просто некорректно ему расскажете, вы, может быть, даже неправильно вообще скажете. Неправильно, возможно, скажете. Но э, по MLM, как минимум, чтобы самому разобраться, нужно вот по, по сетевому маркетингу, нужно прочитать минимум пять книг, а то лучше 10. Не надо их залпом все прочитывать. Вы просто по вечерам берете, читаете несколько страниц для того, чтобы вникнуть, понять, разобрать. Разобрать. Вот это вы должны изучить. Вот эти знания вам вполне хватят для того, чтобы отвечать на те возражения, которые вам будут задавать ваши люди, с которыми вы будете общаться. Но я хочу сказать, а возражений не так много. Возражений не так много, совершенно их немного, и у вас получится, что изучив э, систему MLM, MLM бизнеса, изучив... план успеха, изучив все о продукции, в разных вариантах вам будут задавать вопросы, вы будете отвечать. Все. Математики большой в этом нет. Совершенно нет. Скажите, вот понятно сейчас, о чем мы с вами говорили? Вот о чем я пытаюсь вам донести? Что вам нужно делать для правильного ответа на возражение? Чтобы вам было легко, свободно общаться. Вот когда человек на не знает, то он знает обо всем, да? Он уверенно говорит, и это правда, сто процентов правда. Конечно, вам нужно все это изучить. Изучить и пользоваться. Проблем не будет с возражениями. Проблем вообще не будет с таким значит, вопросом, как возражение. Значит, еще есть такой вопрос, такое возражение, ваше собственное, наше собственное, уже у человека, который работает. Я почитаю потом, сейчас мне очень некогда. Да я изучу тоже потом, сейчас мне тоже некогда. Да я приступлю к работе тоже потом. Сейчас у меня там посуда не мыта, там муж приехал, надо там ему три раза в день, значит, нагреть, поставить, убрать, обласкать и все. Все потом. Дорога под названием потом ведет в страну под названием никуда. Если вы не изучите то, что я сейчас вам рекомендую, у вас получится дискомфорт. Вы будете постоянно нервными, потому что не знаете, как ответить. Оппонент, с другой стороны, который будет вам задавать, ну, предъявлять какие-то возражения, он будет понимать, что вы некомпетентны. И, конечно же, у вас будет раздражающий фактор, и вроде какая-то, как все это надоело, как все это не хочу. Я лучше потом. И вот это идеальное время, которое вы пытаетесь выработать, никогда не наступит. Я думаю, со мной коллега согласится, здесь вот присутствующие сейчас на вебинаре, которые какие-то решают семейные проблемы. Да, они у всех бывают, семейные проблемы. Кто-то решает вопрос по поводу того, сейчас вот это вот все делаю, вот сейчас этот огород засею и начну работать. Не будет идеального времени. Никогда. Если вы не спланируете себя так, чтобы совмещать то, что вы делаете дома, большую часть делегировать на всех домашних, не стесняясь, и четко составить план вашей работы. Вот тогда вы будете зарабатывать. Вот тогда у вас здесь не то, что там немного заработаю или там до директора дойду. Нет, вот тогда у вас будет здесь строиться бизнес. А когда начнете вы строить бизнес с большой ноги, а не так, через край, через, через раз или там, когда время будет, у вас не будет бизнеса, у вас будет головная боль. Вот я думаю, это понятно, да? Скажите, если у вас есть вопросы по этому поводу, или я не права, вы мне пишите, мы с вами об этом поговорим. И если вы согласны, поставьте плюсики, и мы с вами продолжим. Все правильно, да? Отлично. Но я не хочу вас расстраивать, все приходит с опытом. Все приходит с опытом, с изучением, с познаниями. Поэтому вы не расстраивайтесь, а начинайте просто это делать. Просто делать, выполняя, знакомясь, учась и применять все на практике. Ведь вот возражение – это самый первый, первая ступень, где люди срезаются на любой работе. В прошлый раз мы с вами разбирали, что возражения во всех сферах деятельности, во всех сферах жизни идут возражения, их очень много. Мы постоянно с возражениями живем, мы постоянно что-то возражаем, постоянно что-то делаем, но только нам за это деньги не платили. А здесь нам будут еще платить деньги. Вы понимаете, да, при построении и выполнении бизнес-системы, которая у нас с вами создана, мы, работая с возражениями, этим людям точную, правдивую, фактическую информацию, которая никого не обманывает, никого не обижает. Она нам приносит доходы. Итак... Мы с вами, вот эту схему, я вам хочу, при, ну, как бы показать, когда будете работать с таким возражением, как, допустим, это прямые продажи, это сетевой маркетинг, и я лучше пойду туда, я лучше пойду в магазине, куплю. Вот много разных таких возражений. Я хочу вам привести пример пример, вот такой вот э, схемы, где говорится о мировом масштабе традиционной торговли и о мировом масштабе э, прямых продаж. Смотрите, по схеме четко показано в 2010 году, как растут быстрее прямые продажи, нежели розничная торговля. Розничная торговля, ну традиционная обычная розничная торговля, если только это не сетевые магазины, а обычные магазины, они стали резко падать и стали разоряться. Сетевые магазины, они перекрывают, вернее, ну как, я бы сказала так, уничтожают обычные, одиночные магазины по той простой причине, что, допустим, возьмем, если продуктовый, магазин «Магнит», ну, вот любой продуктовый, мы берем «Магнит», он на слуху у нас, да, он у предприятий закупает, у предприятий-производителей закупает продукцию по договоренности, по очень низкой цене. Производителю это очень выгодно. Он не делит эту продукцию по кусочкам, он сразу же раз и сдал ее человеку. Руководители вот этой сетевой машины могут себе позволить огромные скидки, могут себе позволить различные акции, потому что продукция ему досталась, ну, как бы, с, мин, с наименьшими затратами. А вот уже тот, кто держит магазин одиночка, ну, так сам один магазинчик там создал, где-то организовал, как он говорит, свой бизнес, то этот человек, то, как бы, ну, да, этот человек, этот бизнесмен, он просто прогорит, он не может этого сделать, потому что компания, производитель, ему уже по такой цене, как сетевому предпринимателю, она уже не может предоставить ему такие возможности. Он-то покупает мало, а сеть магазинов закупает много. И таким образом стала розничная торговля сдавать свои позиции. А вот прямые продажи растут все больше и больше. Но все, кто работает по прямым продажам, и практически огромное количество, прям огромное количество значит, сетевых магазинов и... и работает через интернет. Вот здесь как раз, смотрите. Люди начали продвигать свой продукт, свой маркетинг-план, свои услуги, все что угодно стали продвигать через интернет. И, конечно же, у них увеличились товарообороты. Теперь начали делать это уже традиционная розничная торговля. Она тоже стала выходить через интернет, потому что за интернетом будущее. И люди практически все... Они всегда находят что-то в гаджетах. Уже такое впечатление, что, да и у меня уже это точно так же. Я даже не задумываюсь о том, что нужно вспомнить, что я когда-то что-то делала. А как я это делаю, я нахожу в интернете. Мне сейчас нужен кирпич для дома. Я даже не задумываясь села, сразу же набрала кирпич, купить кирпич в Георгиевске. Купить шланги в Георгиевске. Мне выдают огромный перечень, я нахожу и еду конкретно туда. Помню, раньше это нужно было объездить весь Георгиевск, весь Итигорск и вообще пол Ставропольского края для того, чтобы что-то найти. Это очень удобно. И, конечно же, это будущее за интернетом. Это источники, которые, вот сейчас вот здесь вы видите схему, это источники, которые на государственном уровне, на государственном мировом уровне приводят пример. Это статистика, общая статистика. Вот это в какой-то схеме вы можете предоставить человеку, у которого сомнения о работе в интернет, что это быстро закончится, или применить это тоже можете. Если мы с вами, вообще никак, вообще никак, да, еще и домой привезут это вот важное главное что те которые довы... значит сетевые магазины еще могут вам предоставлять слайд пропустился могут вам предоставлять еще и услуги дополнительные услуги вот здесь смотрите многие говорят что прямые продажи это применяют в классике уже начали применять интернет. Применяют и очень сильно. Начали классики применять. в классике. Вот я не зря привела пример по поводу магнита. Продуктовый магазин «Магнит» сейчас стал через интернет предоставлять людям возможность выбрать продукт, и они ему доставят. Причем с гарантией качества. Если вот я, э, я например, «Магнит» воспринимаю как продукция, которая вечно просроченная. Чтобы ты там не пришел, там вечно у них... Просроченная впереди, вернее, не то, что она совсем просроченная, а которая уже срок подходит. Впереди только что завезенная сзади, а здесь они вам гарантируют точный, там ты ему даешь заявочку, допустим, чтобы не более трех дней у тебя был кефир или не более суток. Они тебе гарантируют качественный продукт. Это сейчас есть, я об этом нашла в интернете, я была очень удивлена. Или начинают говорить, что значит косметика никому не нужна, wellness никому не нужен, это БАДы, и вообще это не работает. Вот эта статистика. Эта таблица э, мне предоставили астмы, таблица 2015 -го года. Эта таблица 2015 -го года за 2016 год еще не предоставлялась. Да. Вот смотрите. И как растет индустрия прямых продаж. Если что-то на прямые продажи, там разговор идет, что это не работающее. Обратите внимание, Какие продукты, вернее, какое направление очень сильно развивается. Wellness ведь только начал набирать обороты. Посмотрите, куда он вышел. А косметика и уход. Да, да, да. А это 2015 -го года. Понимаете как? Это 2015 -го года. За 2016 нам еще потом предоставить. Вот этим вы тоже можете пользоваться с возражениями. Направление развивается бегом. По телевизору, ребят, я буквально сегодня или вчера, я уже не помню, в какой день, по новостям отвечал какой-то профессор по поводу здоровья. Ведь то, о чем мы говорим, о том, о чем нам твердит Екатерина на всех э, вебинарах по энергии и здоровье, сбалансированное питание, э, витамины, сколько мы их получаем, какое у нас развитие, что спортом можно заниматься, хоть упасть, но если у тебя нет сбалансированного питания, если полноценно витамины, минералы и там омега-3 в свой организм, то хоть ног не прыгай там, хоть по 40 часов в день. Сбросишь ты, ну еще толку, изма... и, и, и, твой организм износился и все. Вот здесь вот очень много говорит. И если вот Катя пишет, что у нее э, график, да, я помню, ты нам показывала, что в 13-м году Wellness был на втором месте, сейчас он поднялся вообще первый, самый первый. Эти аргументы мы тоже можем приводить. Вот это всю, всю презентацию вы можете взять и тоже ей пользоваться этими как бы, слайдами, потому что когда с человеком общаешься, ну, как бы, вы говорить словами, может быть, не всегда удобно, вы можете ему показать картинку и также подтвердить, что это не ты придумал. Это статистика, мировая статистика. Не тобой придуманная, не тобой нарисованная. Это только точные данные всего мира. Вы можете применять вот такие вот э, странички. Ребят, вам понятно, о чем мы сейчас говорим? Давайте как-то обратную связь. Давайте какие-то определенные вопросы. Да, об этом надо говорить. Об этом много говорить нужно. Об этом людям надо показывать. Ведь не все имеют информацию. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это, это очень важно. И в приоритете, конечно, у людей сейчас будет здоровье, здоровье, здоровье. Потому что телевидение трещит на каждом шагу об этом. И, естественно, люди начинают задумываться. Вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели вот такую Чивакчис, Чивакчичи? Колбаски Чивакчичи? Кто помнит эту рекламу? Угу. Смотрите, какая продуманная реклама То вначале там они показывали такое, какой вы хотите, девушки Вам каких колбасах? Там э, свиные, куриные, говяжьи Ну колбаски чувак Девочки там выбирают там, Ну в общем всяких хотят, они предоставили всяких Но одна реклама Где дедушка Отбегают два внука и кричат Дедушка, мы хотим колбаски чувак течев Он говорит им Посчитайте до 100 Как только вы посчитаете до 100 и ваши колбаски чивак будут готовы. И они в рекламе стоят. чивак, -чичи, чивак, -чичи, чивак -чичи. Ребят, я не запомнила фирму, я запомнила чивак -чичи. Это говорит о том, что человеку нужно об этом сказать много раз. Очень хорошо продумали вот эту рекламу. Очень хорошо. И меня теперь мучает вопрос посмотреть на эти чувак сходить в магазин. Времени нет. Я даже не хотела этого. Я и не думала о них. Ну вот это периодическая реклама, че чи чи, -чи, чи, чи чи Посчитайте до 100, и они стоят, как бы, да, и у человека закладывает в голове эта информация. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Или вот которые по гостиницам, то же самое. Они много раз повторяют, много раз повторяют, и все это запоминается. И мы должны людям доносить правильную информацию. Здоровым, счастливым, красивым, и долго жителям хочет каждый человек в мире нормальный. Нормальный. А нормальных 99,9%. Поэтому с ними мы можем с вами работать. Так, какие вопросы вы мне не написали, вопросы, мы с вами дальше продолжим. Если вам все понятно, напишите, что вопросов нет. Если непонятно или вам хочется еще задать какой-то вопрос, обязательно пишите. И сейчас мы с вами приступим к практику. Но я немножечко хочу вам рассказать, вернее, ответить на некоторые вопросы, которые, допустим, сегодня и вчера задавали мне, то бишь я немножечко поработала с возражениями. Если вы не против, то я сейчас вам от, ну, как расскажу примерно, как я отвечала на несколько, ну, то бишь, как я переписывалась по возражениям. Это мое видение, вы можете по-своему это говорить, но примерно все так же и повторяется. Вот, например, мне не нравится Арифлейн, а, нравится Фаберлик? Обычно говорят, Фаберлик! Вот ну, что-то в этом Обычно мы с вами что делаем? Если мы вернемся сразу же к тем слайдам, которые мы с вами разговаривали, как мы должны с вами проводить э, э, возражение, то видите само возражение, как мы с вами должны. Забыла на каком слайде, вот на это. Человек прочитал наше предложение. Человек прочитал наше предложение. Мы его выслушали. Он начал возмущаться. о том, что, значит, мне не нравится ваш «Эрифлейм», вот «Фаберлик», вот Мы ему предлагали работу. Мы его послушали, теперь уточняем, задаем ему вопрос у этого человека. Скажите, пожалуйста, а мы приглашаем вас не пользоваться? Вам что, не нравится продукция? компании «Эрифлейм»? Вы сравниваете сейчас продукцию «Фаберлик» и компания «Эрифлейм»? Если он говорит «да», то мы ему приводим аргументы по производству, уточняем, что ему именно не нравится. Вначале не аргументы, вначале потом уточняем, что ему не, именно не нравится. Он в чем разочаровался, почему он так решил. Либо он все это по наслышке, либо еще что-нибудь. Или если мы его же приглашали на бизнес, и ему не нравится работать э, в Reflame, а нравится работать в Faberlic. Тогда мы тоже ему тут задаем у, э, даем уточнение. Да вы пользоваться можете любой продукцией компании, любой продукции в компании в мире очень много. Мы вас приглашаем не в Эрифлейм работать и не в Фаберлик, а в бизнес-систему корпорации ЗУС. Бизнес-система, которая создана для того, чтобы обучить человека и чтобы человек стал богатым. Эта бизнес-система единственная в мире, которую мы создали и которая она лично наша, и которая она не повторяется никем такая бизнес-система. Человек начинает тогда задавать другие вопросы. А что такое корпорация ЗУС? А что за бизнес-система? И вот тут я ему уже начинаю говорить о том, что значит мы его слушаем после этого, после того, точнее. И тут мы начинаем послушать, какие он вопросы задает, какие аргументы он приводит. И тогда мы начинаем отвечать по фактам. Обычно в таком случае обычно говоришь. Это называется, ну, предоставляешь факты, я говорю о корпорации ЗО, о том, что у нас есть такая система, о том, что у нас запатентованы, что мы на государственном уровне, что у нас, ну, в общем-то, я не буду подробно прям как переписка, ну вот в общем-то, да, вот об этом и сказали, ответила факты, факты я ему рассказала и говорю. Если вас все-таки вы ищете работу и вас заинтересовала именно бизнес-система или вы просто хотите работать и зарабатывать деньги, потому что люди не различают бизнес работу сложно различать, все будет зависеть от того, какие он вам аргументы там будет ставить. То говорю, наша задача с вами для того, чтобы вы разобрались во всем и поняли, как здесь нужно зарабатывать денег и я вам привела примеры, сколько мы можем здесь, вы можете здесь зарабатывать денег. Мы с вами тогда договоримся, давайте так. Вы оформляете, вернее, мы вас регистрируем официально через корпорацию ЗУС. У партнера компании Арифлейм, или просто называю через корпорацию ЗУС, открываем вам личный кабинет у партнера компании Арифлейм, предоставляем вам пакет э, информации, обучающий пакет информации, и потом вы разберетесь уже, где продукция, какая продукция, хорошая или плохая, хотите ли вы ее применять или нет вы тогда и разберетесь, и сколько вы можете зарабатывать. Потому что, не зная маркетинг плана, вы никогда не определите, можете ли вы заработать или нет. Ну, вот примерно вот такой разговор я с ними всегда веду. Значит, и еще я обязательно констатирую факт о том, когда уточняю по работе и когда делаю, отвечаю на факты о том, что международная компания Reflame, она 85 регионов, Россия находится, и вы можете работать везде, где хотите. Плюс еще 50 стран мира. Через интернет вы можете спокойно работать. Тут мне бывают возражения такие, что а я не хочу работать в интернете. К этому всему я ему добавляю. И не надо. Не работайте в интернете. Мы вас научим и предоставим вам полный пакет информации о том, как Работать в офлайне. Как работать с людьми, живую, не только через интернет. А вы потом примете решение, как вам лучше, через интернет или в оффлайн. И вот таким образом общаешься с людьми. Как правило, когда ты общаешься, отвечаешь на все, как бы так сказать, возражения, это нужно, нужно обязательно, чтобы не было отрицательной энергии. Конечно же, люди бывают разные. Люди бывают и наглыми, и бессовестными, но их очень малое количество. Их забывайте, ставьте перед ними вот так стены, забывайте, их просто нет. Или другой вопрос, который, возражение, которое значит, часто попадается, думаю, у вас тоже попадается. Каждый день одно и то же предлагают, например, уже засыпали предложениями. Соглашайтесь с ними. Отлично. Вы представляете, насколько? Востребовано и сколько людей пользуются этими услугами, вернее, как сколько людей зарабатывают и сколько людей хотят быть богатыми. Наверное, если столько много людей это делают, наверное, людям интересно. Наверное, если есть предложение, то есть и спрос. Как-то вот так с ними начинаешь беседовать, вот. И <с> <sacrami> дальше идет диалог. Что значит вообще не верю я в эти доходы. И вообще это финансовая пирамида. Конечно же, мы уточняем, почему вы решили, что финансовая пирамида, или а что именно вас останавливает, или почему именно вы не доверяете, что это через интернет. Вот. И мы начинаем рассказывать, вот, как я приводила пример, что через интернет зарабатывают даже такие магазины сетевые, как M-Video, там Eldorado, работают тоже через интернет. Они же тоже зарабатывают через интернет. Примеры можно привести, кто зарабатывает. Вот много. По магниту то же самое можно привести примеров. Примеров очень много, которые мы можем привести. И показать человеку, что за интернетом будущее. Таблицу вот эту можно ему показать о будущем. Я буквально вот сегодня показывала эту таблицу. Мы очень долго с молодым человеком беседовали, но он мне на что ответил. Вы знаете, я, наверное, все-таки потом еще почитаю. Но ну, ничего, он у меня находится в группе, мы будем с ним общаться. Вот. Показали, насколько растет и насколько это бывает, и тут же мы ему говорим. Вот смотрите, у нас на государственном уровне запатентованные два проекта. Это реальный бизнес с реальными деньгами. Если вы боитесь э, лохотрона, то это другой вопрос. Лохотрон к нам не относится. Да, да, их много. Да, да, да, да. В общем, вот, таким, вот в такой теме мы разговариваем с человеком, которым, который сомневается да, в интернете. Но люди есть такие же, которые начинают волноваться по поводу того, что это может быть финансовая пирамида, или там вопрос будет стоять о том, что мы работаем на вас. Вопросов будет очень много, которые... задавать люди. Ну вот на такой вопрос. Так это же пирамида и лохотрон. Это же точно похоже, когда я ему даю вопрос, это пояснение, факты даю, он мне говорит, так это же лохотрон или пирамида. Вот здесь мы начинаем с ним говорить. А скажите, пожалуйста, а где вы видели систему, ваша система не пирамидальная, это, допустим, ваш директор. Вот картинку там для себя подготовьте какую-то определенную. У него еще есть два зама. Три инженера среднего звена и внизу рабочие. Скажите, вы в своей системе, в которой вы работаете, вы где находитесь? В секторе рабочих или среднего звена руководителей или, может быть, вы главный инженер или, может быть, руководитель вообще вашего предприятия. И вот таким образом начинаем мы рассказывать ему о том, что это административное. Ведь в мире существует. Также говорим ему о том, что в мире существует всего три вида пирамид, в которых участвуют люди. Другого просто нет, просто нет. Так вот, вот эта административная пирамида. Потом идет товарная пирамида, где деньги товар, товар деньги. И третья идет, финансовая пирамида, где ты получаешь деньги только за счет того, что кто-то под тобой вложил деньги. И никакого нет производства, они там прикрываются каким-то непонятным продуктом, якобы ты купил там чуть ли не пол полсвета белого, да, но только он придет к тебе потом. Или еще что-нибудь. Здесь мы как раз приводим примеры по пирамидам. Подготовьте себе пирамиды чтобы можно было у вас прям папочку сделать, работа с возражениями. Мы, мы располагаем там везде наши доходы, которые мы получаем, чтобы они реально видели, что начисляется. Там еще какие-то вырезки сделаете для себя. Там, ну, что вы, хотите, что вы можете отвечать, чтобы можно было конкретно ставить перед фактом. Хорошо, если вы не верите в пирамиды, что все это пирамиды, вы не участвуете ни в какой пирамиде. Скажите, пожалуйста, что получится, если, допустим, вы работаете в какой-то организации. У вас может быть три директора сразу, три инженера. И на трех директоров и трех инженеров всего три рабочих. Это же коллапс в производстве. Никто ничего не произведет, никто ничего не продаст, никто не получит денег. Производства, считай, нет. Приведите ему такой пример, просто нарисуйте. И приведите пример, Пирамиды, которая называется товарная пирамида. Где товар ⁇ деньги, деньги ⁇ товар. Все, по-другому никак. Все приходят, приобретают, и каждый получает процент, соответственно, того, насколько... Никогда. И не будет существовать. Как правильно, на вот этот аргумент люди начинают задумываться. А нам с вами нужны думающие люди. Думающие люди нам с вами нужны. Поэтому мы будем с вами разговаривать с думающими людьми. Другое еще аргумент, другое возражение очень часто встречается. Не хотелось бы, конечно, верить, что столько людей не хотят думать и хотят быть бедными, но это вот такой вопрос. У меня нет денег даже на хлеб, а вы мне тут что-то предлагаете приобретать. Ну, тоже нужно согласиться, согласно той схеме, как мы с вами работаем. Да, конечно, я вас понимаю, что у вас нет денег даже на хлеб. Но откуда не появится, если вы не работаете, все только ищите работу. Это понятно, сложно. Но надо же работать, не будете работать никогда, на хлеб денег не появится. Можно сразу не покупать, у вас же там надо что-то покупать, ничего не надо покупать. Можно сразу не покупать, начинать э, регистрироваться, начинать работать активно. Но в итоге кусок мыла-то вам все равно нужен будет, вы же уже денег заработаете на кусок мыла. Кусок там мыла все равно нужно, заработать, вернее, купить, помыться. Хлеб купить-то надо. Для этого компания-партнер предоставляет огромные возможности с первого дня начинать зарабатывать деньги, чтобы вы себе купили хлеб. Конечно, здесь нужно много думать, много обучаться. Если, конечно, вы не относитесь к тому а, слою населения, которые очень любят а, такую формулу, как 3D. Это я сегодня, наверное, нагрубила, но я привела пример. Тапочки, телевизор и так далее. И представьте, мне ответила девушка, сказала, это самое замечательное, что в жизни бывает. Теплые тапочки, прекрасная тахта и телевизор. Я говорю, а вы понимаете, что это приоритет только бедных? Она сказала, ну что ж, буду бедной. Зато это мое самое любимое. Но я вам сразу скажу, если у кого-то из вас есть тяга к тапочкам, телевизору и тахте, вы никогда не станете бизнесменом. И никогда у вас не будет больших денег, пока вы с собой не поработаете. Вот такие люди на самом деле нам с вами не нужны. И возиться с ними, переубеждать, не нужно. Если у него там где-то клюнет в голове, он вернется, спросит. И это нормально. Не вернется, он будет также искать и кричать о том, что у него нет денег. Да, еще по этому вопросу я девушке сказала, вы бесконечно, наверное, куда не обращаетесь и говорите, что у вас нет денег. Вы еще раз пять повторите вот это, что у вас нет денег. У вас они никогда не появятся. Вселенная, она-то понимает, что вы просите, а вы же повторяете и просите. Говорите, да у меня же нет денег, да и не нужны они мне, да? Вот таким образом можно с людьми разговаривать, раскрывать тему. Я не даю вам как бы вот точно, я вот так сказала. Да не получится у вас никогда точно так же отвечать. Потому что э, каждый человек, который дает какие-то возражения, так, нам не хватает на ответ, да, какие-то какие возражения, э, он дает по-разному, со всех сторон, но они все одинаковые. Или это не серьезный бизнес. Что за бизнес? Я лучше открою магазин. Или я лучше открою кафе. И буду работать на тебя. Я первый вопрос задаю. Ты это открывал когда-нибудь уже? Если, не, ну как, большая часть не открывал, я говорю, так вот смотри, кормить ты будешь. Не, ты будешь работать не на себя, а кормить ты будешь вначале тех, кто тебя будет курировать, проверять. Пожарка, сеска, много там, много таких компаний, которым ты будешь выкладывать деньги. А потом сетевые компании – в том числе и сетевой маркетинг. Тебя просто задавит. А очень много компаний, да, даже если берем магазин, берем любое кафе. Вот, допустим, Макдональдс. Да там, где Макдональдс, вокруг практически никаким кафе делать нечего. Я имею в виду вот это быстрого питания или там еще что-нибудь. Потому что это, эта фирма, она уже сила, она создала огромную сеть. И она, естественно, его задавит. И вот, э, а здесь, начиная факты ему представлять о том, что опять-таки, ты можешь открыть миллион интернет-магазинов только в России 85 регионов, где ты можешь открыть, и в каждом не по одному. И предоставляешь маркетинг план рассказываешь, это думающий человек, хоть он и говорит так, но он думающий. Но с ним нужно поработать и подумать привести ему примеры о том, что как от производителя поступает продукция, как нет. В общем. примеры сетевых компаний. Или еще такой вопрос, ваша система будет работать на вас, а не на меня. Я у вас никогда не заработаю денег. Отвечающему ему точно так же. Ты можешь к нам не приходить. Открой себе магазин, фабрику, ресторан, все что угодно. У тебя денег хватит. Ты сейчас работу ищешь, у тебя денег хватит. А здесь ты можешь открыть и рассказать, и про, ну, привезти факты привести факты, как и что. Но я хочу сказать, что вопросов бывает очень много. И я такие только распространенные взяла. Особенно вот такое, как у меня нет времени. Ребят, когда вам говорят, у меня нет времени, это наш человек. У него скрытый вопрос, у него нет времени, но он очень хочет. Этот человек готов получить информацию, но он прикрывается о том, что у него нет времени. И начинаешь с ним разговаривать. Когда начинаешь приводить, я буквально недавно начала применять вот такую тактику, говорю, хорошо, у вас нет времени, скажите, вот, чтобы у нас не успеть, нам нужно 4 всего, буквально четыре параметра, которые мы сможем с вами выполнить, чтобы вы могли вложиться в ваше время. Вот спрашиваю, скажите, пожалуйста, у вас знания и опыт есть, работы? системе, по нашей системе корпорации ЗОС или системе МЛН. Он, как правило, говорит нет. Время есть? Ну, раз он говорил времени нет, естественно, даже если есть, он скажет, что его нет. Скажите, а желание есть? И вот тут мы у человека выясняем, есть ли у него желание. Здесь уже человек не кривит душой. Он говорит, да. А знакомые у вас есть? Он говорит, тоже да. И тут я ему говорю, человеку. Отлично. У вас есть желания, есть люди. Знания и опыт мы вам дадим. Время вы себе потом в любом случае выделите. Сейчас мы с вами... Вы готовы оформить... Всему мы вас научим. Вы готовы сейчас начинать изучать, получать знания. А мы пока будем создавать вашу команду вместе с вами. По вот такому опросу, очень много и положительно выявляется людей. Иногда получается говорить, время есть, желание есть, люди есть, но я не знаю, я боюсь. Опять-таки я ему та, точно так же объясняю. Отлично, боятся все, я боялась. Обязательно мы так говорим, и я боялась. Но у тебя есть время, есть желание и есть знакомые, а вот этому мы тебя всему научим, оформляемся, Получаешь сразу доступ к обучающим э, семинарам, к обучающим инструкциям, и мы начинаем с тобой воплощать твою мечту в жизнь. При э, общении с такими людьми, у которых нет времени, которые начинают с тобой не разговаривать, задавать вопросы, естественно, потихоньку выясняем, что же его все больше всего волнует в жизни. У него есть какая-то мечта. У тебя нет времени осуществить свою мечту? Или, а что же тебя так останавливает? А для чего Или вот ищет подработку, а времени нет, не знает, как там это... А для чего же тебе подработка на ну, тебе не хватает? Ты же работаешь. И вот так с ним начинаешь общаться. Вот здесь вот много, много мы можем с вами приводить примеров. И получается, что как бы на мастер-класс у нас маловато времени, но сейчас попробуем хотя бы одно-два, чтобы вы сами дружно ответили на какие-то значит, возражения. Но обязательно по окончании беседы с человеком, то есть по окончании отработки возражения, обязательно говорим человеку, спасибо вам большое. Вы настолько грамотны, вы настолько умны, или там, значит, вы, такой, вы интересный собеседник. Очень приятно было с вами общаться, чтобы человек ушел в позитиве. И, как правило, когда он уходит в позитиве, он начинает за вами наблюдать, а он же у вас в группе, он начинает за вами наблюдать, и в скором будущем он может присоединиться к вам и быть вашим бриллиантовым директором. Итак, значит, смотрите, по поводу того, что мы сейчас с вами будем. Есть какие-то вопросы, ребят, кто со мной тут не согласен? Давайте мы по поговорим, повозражаем есть самые распространенные вопросы. Вот практически вот этими примерами, которыми я привела, там еще есть один слайд по поводу вопросов, возражений. Я практически касательно, практически на каждый ответила. Понимаете? Буквально десятью возражениями. Да, да, и придет потом осознанно, правильно, Катюш? Осознанно и серьезно. Практически вот если взять <связавшись> все вот эти возражения представлены, это я вам практически Но косвенно. А вы будете их просто раскрывать. Ну, у вас всегда должны быть какие-то графики для того, чтобы показать там, по пирамидам, по графикам поступления, по маркетинг-плану, показать маркетинг-план, допустим, такой такой, чтобы можно было папочку у вас на рабочем столе или там где-нибудь на диске, и можно было человеку предоставить конкретно. Продумывайте и подготавливайте. Итак. Давайте сейчас вы зададите один какой-то определенный вопрос, вернее, возражение, которое вам задают, а мы дружно все. Вот, это арифлейм. давайте дружно отвечать, все дружно в чате, давайте отвечать. Вот Алла задала вопрос, это арифлейм. как вы на него ответите? С вами говорили, Пока вы пишете, я буду говорить. Мы с вами говорили, что мы с вами открыты, уточняем, какой вопрос уточняющий можно задать на этот вопрос. И обязательно давайте договоримся, что это Арифлейм. Мы здесь продукцию предлагали или работу? Какое было наше предложение? Ребята, все работаем активно. Мы здесь с вами собрались для того, чтобы учиться. Работу предлагаем. Отлично. Я уже косвенно примерно на этот вопрос отвечала. Как вы это поняли? Как вы заметили? Давайте мы с вами по... здесь и обсудим. Угу. Работу, работу. Отлично. Угу. Пишем, пишем, пишем. Вижу малопишущих. Как вы думаете, что бы вы ему сказали? Наташа, ну, собственно, практически правильно. Да, уточнить, пожалуйста, что вы имеете в виду по рефлейм. Да. Вы хотите приобретать продукцию в Арифлейм или вы хотите работать? Здесь нужно уточнить. Так мы и работу не предлагаем в Арифлейм. Я еще иногда добавляю такое. Чтобы работать в Арифлейм не дворником и не на выдаче заказов, нужно знать минимум три иностранных языка, пройти конкурс, где проходит 15 человек на место, чтобы там сотрудничать. Вы такой... сразу начинает задавать другие вопросы. Нет, нет, что вы? Я говорю, «Ну, так мы не предлагаем Reflame. Мы предлагаем систему корпорации ЗУС. Бизнес-систему корпорации ЗУС. Вот, ребят, вот тут вот нужно понимать, уточнять, выяснять и послушать человека. Ну, в принципе, практически вот коротко, но вы ответили. Значит, э, понятно, да, что мы с вами вначале все это проговорили немножко, а вы теперь просто будете развивать, сами себя еще подготавливать, маркетинг-план почитайте. И, естественно, о том, что мы говорим на школах и о том, что у нас на обучающем сайте, говорится о том, что это бизнес-система корпорации ЗУС. Бизнес-система корпорации ЗУС. А компания-партнер, компания «Реклэйм» которая производит продукцию и выплачивает деньги за организацию по системе бизнес, по бизнес-системе корпорации ЗУС. Я пропала? Опять пропала? Вроде я тут. Так, ребят, какой вопрос еще пишите? Кто там еще у нас пишут? Вижу, пишут, пишут, пишут. Хорошо, давайте отвечать. У меня нет времени смотреть ваши ролики. Как же вы ответите на этот вопрос? Давайте дружно. Давайте дружно. Человек пришел на работу, Наталья? Человек пришел на работу и задает такое, делает такое возражение или такой вопрос? Работа. Раз человек пришел на работу, и он не уделяет времени, что мы будем об этом говорить? Как вы ему ответите? Этот человек хочет зарабатывать, но при этом у него нет времени. Как это делать? Мы у него что делаем? Уточняем, да? Времени у вас нет? Да, да, уточняем. Угу. Да, ну можно еще уточнить. Скажите, пожалуйста, а кем вы сейчас работаете? Или кем вы работали, если он не работает? Уточним. Допустим, он работает, ну, кем? Учителем. Да. Что, если он работает учителем, прежде, он стал, прежде чем он стал учителем, он что делал? Обучался, прежде чем стать учителем. Все правильно. для обучения, чтобы получить навыки работы и работать в школе. И причем много лет учился. И как вы думаете, если человек конкретно не хочет выделить время на обучение, он будет вести бизнес-систему? Да, да, да, да, вот вопросов уточнения, уточнения. Ну, конечно, уточнили, выслушали, уточнили, выслушали. Ну, не знаю, я вроде вешу. Вроде вот я себя вижу. И звук пропадает, да? Пишите еще. Или если вам все понятно, ребят, если вам все понятно, мы с вами еще по возражениям будем проводить школы, и еще не одну а, ну вот муж не разрешает, то же самое, какой критерий мы можем на мужа, который не разрешает, как мы уточним, почему, да, давайте уточнять, уточнять, как, а, если муж не разрешает, какой мы можем ему задать вопрос для уточнения, какой мы можем привести аргумент для уточнения. Плохо, если будет, ну, пропадала запись. Во-первых, что конкретно не разрешает, да? Да, да, да, да, да. А, э, да, что он конкретно не разрешает, зарабатывать деньги или вообще общаться через интернет? Может быть, он боится этого интернета. Может быть, он вообще не доверяет женщине, которая выходит в интернет, чтобы он она там общалась с кем-то. Бывает и такое. Да, вот иметь много аккаунтов. И здесь мы начинаем с ними раскручивать, с ней раскручивать, узнавать, что же ее все-таки останавливает, почему она решила, что муж ей не разрешает. Большей частью все им разрешают, просто некоторые прикрываются. Но когда мы разложим ему ей аргументы о том, что это будет выгодно и для мужа, и для нее, и для всей семьи, то, бишь, мы расскажем маркетинг-плане, мы расскажем о том, что ее ждет впереди, да, то, естественно, у женщины может поменяться как бы мнение. И, конечно же, обязательно человеку нужно сказать, что он очень интересный собеседник. Большое спасибо за то, что мы с вами пообщались. Нам было очень-очень интересно. И, естественно, всегда мы любое возражение, когда мы говорим, и вы видите, что человек начал с вами положительно разговаривать, мы сводим к тому, что, в принципе, давайте оформим и будете обучаться э, согласно вашего времени, которое вы имеете. Даже тогда, когда муж на работе, вы можете спокойно работать с нами через интернет, создавать команду, а мы вам будем помогать. И так можно повернуть. И вот так все зависит от того, как начнете вы диалог с человеком. Главное, в положительных эмоциях. Но бывают очень нехорошие люди, еще раз я, наверное, повторяюсь второй раз, которые сквернословят, там еще что-нибудь. С ними не общаемся. Не нужно. Нам нужен только позитив. Ну вот, видишь, как? чтобы не озвучивать свою. Вот, вот, вот, вот. На самом деле нужно просто пообщаться. И вот, вот как, я, как Катя пишет, что она для того, чтобы как бы не вести дальше какие-то определенные разговоры, не озвучивать свои возражения, пишет, спрошу мужа. Угу. В общем, уважаемые коллеги, очень я вам благодарна за вашу активность. Значит, я уже говорила, что мы еще будем проводить вебинары по возражениям, может быть, уже в другой, как-то по-другому, чтобы так или иначе, вы запомнили, как албаски как нам нужно общаться. И что нам нельзя бояться возражений. Вот когда вы отработаете возражения, это ваш э, рост, э, как ваш личностный рост. Вы э, будете уверены в себе, когда вы научитесь э, общаться возражениями. Вы будете уверены в себе. Вы станете уже, вы можете говорить, вы будете выговариваться, вы будете легко вести школы. Это все будет для вас легко. Главное, начинаем с возражений. И каждый новичок начинает с обучения, прослушивания, посещения всех вебинаров. И самое главное, это возражения, которые вы отработаете с вашими будущими коллегами или просто друзьями. С вами на связи была Лотникова Лёля. Если будут вопросы еще дополнительные, пишите в директе то есть в Телеграме.